Всем здорова! О, всем привет! Вы что, видео снимаете? Миш, тебе там мама сказала убираться. О, Кать, давай сыграем в челыш-паузу. Этим пультом мы будем сегодня пользоваться. О, работает? О, работает, Все работает. О, Катя, пауза! Кать, ты побудешь всего-то 3 минутки, а потом распаузишься. Какие я знаю, как 3 минутки? Блин, как-то вообще неинтересно играть. О, вон и батя. К примеру, я нажимаю на паузу, ты замираешь а, да давай, давай. давай давай сыграем еще. Ну, к примеру, по две минуты. Да, Вер, пауза. Ой. Ой. Ну, давайте мышцы.